Друзья, добрый день! Как вы знаете, нашу ленту подключить достаточно просто. Нужно выбрать ленту, контроллер и соответствующий им блок питания. Но есть способ еще проще. Можно выбрать один из наших готовых наборов. Именно про них мы сегодня вам и расскажем. Наш первый набор э – -э, это белая лента, с которой светит холодным белым светом. В наборе катушка длиной с лентой длиной 3 метра. И блок питания с выключателем. Все подсоединяется, подсоединяется очень просто. Здесь уже есть все коннекторы. Соединили, включили в розетку. Лента горит, есть выключатель. Щелкаем. Идеально. Это ложный номер этой ленты 27720. Следующий набор. Это у нас набор с RGB лентой. Тоже все очень просто. Здесь блок питания, контроллер с пультом дистанционного управления и сама лента Блок питания у нас на 90 ватт и катушка, соответственно, с лентой на 5 метров. Что мы делаем? Подключаем ленту, подключаем контроллер к блоку питания, сам блок питания сеть, лента работает, включаем пульт. Блок питания у нас инфракрасный, соответственно, нужно направлять на датчик. Есть набор с лентой длиной 5 метров артикул 27706 и с лентой 3 метра с артикулом 27722. Если вы ищете максимально простое решение, то эти наборы созданы специально для вас.